Экскурсия по Казимежу. Когда-то Казимеж был отдельным городом, но даже когда он соединился с Краковом, там жили в основном евреи. Еще речь пойдет о еврейских гетто. Многие молодые люди вообще ничего не знают о событиях тех лет. Об этом надо помнить. Второй мировой войны здесь проживало более 90 тысяч. То есть Нацисты немножко, конечно, поубавили население но все же это самое большое население, самая большая э, община Польши. И если говорить по европейским городам, то это вторая. Мы с вами сделаем сейчас небольшой струк. Так, вот много улиц закрыто в Кракове. Собственно, улица, которую мы с вами вынуждены обладать, это улица Краковская. Ее закрыли на ремонт, нашли там какие-то старые археологические там какие раскопки, какие-то кувшины нашли, наконечники стрел, и улицу закрыли на целый год. Поэтому... Краков он древний, он оригинальный. После Второй мировой войны фраков был разрушен всего лишь на 8%. Поэтому все в городе оригинально, абсолютно. Нацисты бросили город, когда советские войска наступали. Кто-то говорит, что они боялись, кто-то кто говорит, что у них подписан был с советами какой-то договор, что они не разрушают старые города, как бы это было случилось с Варшавой. Варшава, как вы знаете, полностью была уничтожена до основания. Кто-то говорит, что это доблестные партизаны, которые были здесь в подполье в городе, они как бы на это повлияли. Кстати говоря, об этой улице, о улице Юзефа Дитла, я добавлю то, что, собственно, названа Юзефом Дитла, потому что, собственно, этот Юзеф Дитл, он ее и засыпал. Здесь, как я уже говорил, находилась река, вот он засыпал и соединил два города. И здесь, на этой улице, до сих пор вы можете увидеть много старых мостов. Если вы пойдете прямо, прямо, прямо, прямо, вы увидите множество старых мостов, которые соединяли когда-то два города, то есть Казими Шикраков. Многие из них стоят, многие, некоторые из них используются, например, там первые же, когда, если поехать дальше, это же безнодорожный мост. Но это такие мосты, которые до сих пор помнят историю, помнят тот момент, когда здесь еще была река. Ну и мы с вами потихоньку, но мы с вами ехали в еврейскую часть в Казимежа. Одна вещь, которая показывает нам, что это еврейская часть, это название улиц. То есть улица Изака, улица Юзефа, улица Майселса. Это все еврейские имена, поэтому вы можете легко отличить, где вы находитесь. Еврейская или католическая часть. Ну и здесь я хотел бы вам показать одну из многих синагог здесь на же, которая называется синагога Темпель. Она находится перед нами. Это синагога неортодоксиная, то есть ортодоксийных евреев в шапочках вы здесь никогда не увидите. Перед вами синагога Темпель. Это прогрессивная синагога, построена в 1862 году, несет свою Прошу. функцию по сегодняшний день. Только во время Второй мировой войны была закрыта и частично перестроена на склад, а частично на конюшню. В середине находится прекрасная художественная декорация в мауританском характере. Также оконные витражи, благодаря которым синагога приобретает особенный шарм. Богослужение в синагоге больше припоминает христианские, нежели еврейские. Например, учения говорятся только по-польски, и богослужение аккомпанирует орган. Об этом и подумать нельзя в ортодоксийной синагоге. В этой синагоге был первый фестиваль еврейской музыки. Собственно. По поводу ортодоксов, как я уже сказал, вы здесь никогда не увидите. Но рядом возле этой синагоги находится центр еврейской общины. Здесь вы их уже можете увидеть. Единственный момент, это летом здесь проходят концерты во всех синагогах. Кстати говоря, добавлю, что за посещение любой синагоги вы должны платить. Цена разная, от 10 до 40 злотых за человека. Причиной тому, то, что как бы община маленькая, а синагоги популярны, поэтому нужно откуда-то брать деньги. А по правой стороне от нас находится уже следующая синагога, которая называется синагога Купа. Возле синагоги Купа, построенная в 1647 году из фонда Кахала, называлась синагогой бедных, потому что находилась в бедной части еврейского города. Во время войны синагога была опустошена, только в 1945 году снова открыта, к сожалению, немного позже закрыта и отдана под ритуальную скотобойню. Была отреставрирована в 2001 году, позже открыта для посещения. После нее остатки давних городских стен Казимира, которые окружали город в средних веках. Этот кусок стены я вам покажу, он находится с другой стороны. Также о название этой синагоги, синагога Купа. Купа по-польски это куча какашек, поэтому как бы это были средние века, поэтому имеют здесь и улицы, и синагоги имеют здесь простые названия. То есть улица Медовая, значит на этой улице жили богатые люди. Улица Купа, вы понимаете, кто там жили, и кто посещал Купа-синагогу. Например, вот тоже улица, перед нами находится маленькая улочка Варшавы. Нет ничего общего со столицей Польши, Варшавой. Варшава – это еврейское имя, и он был еврейским доктором. Проживал здесь, и расстрелян он, был знаменитый еврейский доктор, и он как бы был расстрелян нацистами, и сейчас эта улица имеет его имя. Собственно, сен Купа сзади, сзади она находится во враге, стороне от нас, А кусочек этой стены, который когда-то окружал э, Казивиш. Он находится здесь, вот, с маленькими оранжев... окошками из оранжевого кирпича. Вы видите, что эта стена не слишком так, большая, не широкая, то есть это не оборонительная стена. Евреи построили для того, чтобы чувствовать себя в безопасности внутри Казимиджа. Потому как в те времена, часто, очень частым явлением было то, что какие-то племена, какие-то бандиты просто нападали на город и грабили его. А так как евреи не имели ни армии, ни каких-то там полиции какой-то, то, собственно, они решили возвести такие стены. По левой стороне от нас, как я и обещал, вы видите такой, один из таких домов, который полностью заброшен и закрыт. То есть он запечатан, там нету ни водоканала, там нету ни обогрева, там до сих пор печи стоят, то есть обогревается углем. Собственно, многие дома здесь до сих пор обогреваются углем, но с этого года это уже запрещено. То есть все должны менять на, либо на электро, либо на что-то альтернативу. И следующая синагога уже находится сразу же перед нами. По левой стороне от нас это синагога Изака. Мы находимся при синагоге Исаака. Она была открыта в 1644 году благодаря Айзику Реп Экилесу. Здание в стиле раннего барокко. Было посудно в синагоге, поэтому только лишь снаружи вы можете фотографировать. Это, собственно, была последняя правда, которая была по левой стороне. Все остальное у нас будет по правой стороне. Скажите, вы не замерзли, не холодно вам? Нет. одно здание по правой стороне от нас из оранжевого кирпича. Сейчас это школа, гимназия, где дети учатся на э, языке немецком, но здесь когда-то находилась тюрьма гестапо. Большое здание около нас это сегодняшний общеобразовательный лицей, но в 1939 45 годах здесь находилась тюрьма гестапо. Здесь держали задержанных людей перед тем, как вывести их в контрационные лагеря. Сегодня припоминает нам этот факт стройная фасад табличка. И еще одна синагога, она находится сразу же вот здесь, по правой стороне от нас вот это серое здание, это синагога высокая. Это высокая синагога. Это третья, согласно возрасту синагога на Казимире, которая появилась в 16 веке. Название происходит от молитвенного зала, который находится на втором этаже. Расположение зала было когда-то согласно безопасности, потому что недалеком находились главные въездные ворота в еврейский город. Было богато обставлено, однако во время шведского наезда в 17 веке большинство декора было уничтожено и ограблено. Остатки, которые сохранились, пропали во время Второй мировой войны. Сегодня синагога функционирует как святыня, однако доступна для посетителей, и здесь находится еврейский книжный магазин. Ну и, собственно, возможно, у вас возник вопрос, почему синагог так новая, почему они так близко одна возле другой. Одна из причин это то, что когда-то у евреев было такое поверье, что в свой ну, вот, молитвенный день, какие-то священные еврейские дни, они могут сделать в день только 100 шагов. Поэтому от каждой синагоги здесь всего 100 метров. Сделано это тоже очень хитро, потому как 100 шагов, 100 шагов вы дома, 100 шагов, 100 шагов вы в магазине. Поэтому как бы, ну, евреи умные всегда были хитрые. По поводу этой школы тоже дополню, что, да, как я уже сказал, они учатся здесь в языке немецком. Немножко это как-то вот страшно да, в таком месте учиться на немецком языке. Поляки говорят, что это вот так они насмехаются над нацистами, потому как многие учебные заведения, в том числе и в Краке, построены на местах, где были либо офисы гестапо, либо какие-то тюрьмы нацистские, в том числе и главное министерство образования построено в Варшаве, которое построено на месте, где когда-то расстреливали евреев, то есть на месте лагеря, такого, лагеря смерти, как освенцам или Биркина, а только в Варшаве. И здесь я вам хотел показать тоже два таких ангара, один из них по левой стороне, другой вы увидите по правой стороне. Это здесь находилась какая-то старая Краковская трамвайная депо. С правой стороны находится первая Краковская трамвайная депо. Сначала здесь были конные трамваи, о чем напоминает славный амнибус, старый конный трамвай, который еще сегодня курсирует по королевскому пути как туристическое развлечение. Позже появились электрические трамваи. До сегодняшнего дня остались давние трамвайные ангары. Сегодня принадлежат музею городской инженерии. Ну, собственно, до сих пор сейчас можно увидеть такие старые трамваи, они находятся все, все здесь. Э, иногда старые трамваи запускают для того, чтобы они могли проехаться по городу, как туристическое развлечение. Ну и наша последняя остановка в католической части – это храм Божьего тела. Он находится по правой стороне от нас. Костел Божьего Тела – это давний главный костюм Казимира, похожий как костел Мариатский в Кракове. Строение было закончено в 1405 году в месте, где, как гласит легенда, была обронена дароносица с обладкой, украденная в Кракове, которые здесь светились необычным блеском. Костел был основан еще королем Казимиром Великий, и сам основатель не дождался окончания. Строительство продолжало в течение 60 лет. В 17 столетии, во время наезда шведов, костел был полностью ограблен и заменен на склады. Костел Божьего Тела – это готическое строение с характерной башней, высотой около 70 метров. В 16 столетии была построена стена вокруг костела, которая окружала также кладбище. Сегодня можем увидеть две пары ворот в стене. Это остатки после средневечных входов на кладбище. В костюле находятся картины итальянского художника Томаса Далабелла, также образ богоматери, званой Мадонной Трибулус Даймонибус, который в 1430 году привезли сюда монахи лютеранисты. А с средних веков образ этот использовать для, для заклинаний против дьявола, Оттуда и появилось это латинское название. Автором этого мистического образа является святой Лука-евангелиста, в одной из часовен, принадлежащих костелу, похоронен Береччи, известный итальянский архитектор, автор многих работ эпохи Ренессанса, например, часовни Сигизмунда Нававля. костелу еще в средние века прилегал монастырь регулярных аноников Лютеранских, которые в своей библиотеке монастыря монастыре хранят около 4000 старопечатных книг. Ну и, собственно, вы можете посетить этот костел, вам нужно войти вот в эти ворота, которые находятся... И... Вот как раз таки эта улица такая неофициальная граница между этими двумя частями. Католическая и еврейская. То, что по правой стороне от нас, это католическая. Все, что по левой стороне, это еврейская. Понятно, что границы были уже со временем стерты. И сейчас и по левой, и по правой стороне вы также можете наблюдать такие вот пустые дома, пустые квартиры, вот с деревянными окнами, как например здесь по правой стороне от нас. То есть вся эта ситуация, она абсолютно здесь. Подобное на всех, во всех местах здесь на Казимире. Мы с вами сейчас проедем уже в самый центр еврейского города. здесь хотел бы показать одну маленькую улочку мы ее сейчас пересечем называется она улица улочка ули, ули, это Чемно. по-русски это улица темная по правой стороне от нас она находится почему она темная когда-то здесь находился дом э, такой же как эти дома и на месте этого фудкорта. и всегда на этой улице падала тень неважно то есть это было солнцестояние утро вечер день зима тень была всегда на этой улочке. Сейчас, как напоминание, между двумя этими домами вы всегда можете видеть тень. Но точно так же, то есть, неважно, утро это или вечер, тень перемещается по этой улице вперед-назад. И также на этой улице находится единственный еврейский отель э, во всем Кракове, который называется Иден или Эдем по нашему. Э, только в этом отеле, он по левой стороне от нас, вы можете посетить традиционную еврейскую баню, которая называется Митва. Она находится в подземелье еще прежде знаете что-то об этой бане о мыквах? Mm -mm. скажу так чем она отличается от обычно от, от других бань они используют так званую живую воду что это значит это значит что они собирают дождевую воду топят снег и используют ее в этой бане как уже как, ну то есть они называют ее живой водой также там есть два зала есть для ортодоксийных евреев и для всех остальных поэтому вы также можете ее посетить Ну и, мы с вами уже находимся в самом центре еврейского города. Прямо перед нами находится улица, которая называется Широкая. Она действительно широкая. И по правой стороне от нас находится следующая синагога, которая названа Синагога Старая. Это Старая Синагога, Подобно появилась в 15 веке и является первой синагогой на Казимире. Своей формой припоминает синагоги в Праге. Расположена при давней оборонительной стене, которая виднеется около нее. По После пожара в 1557 году была отстроена итальянским архитектором Матео Гуччи, который дал базилик ренессансную форму. Синагога горела еще несколько раз. Последний ее ренессансный вид подарил известный польский архитектор Гендель во время реставрации в 1913 году. Сегодня функция синагоги изменилась. Здесь находится юдаистический музей. Напротив синагоги стоит гранитный памятник, посвященный 30 полякам, убитым в этом месте гитлеровцами в 1943 году. В этой синагоге обращался к евреям славный солдат и вождь Деушка Сюшка, призывая евреев к инсурекции в 1794 году против оккупации поляков, к которым причислялись евреи из Казимира. Также скажу, что эта синагога горела 15 раз, поэтому 15 раз ее перестраивали. Именно сейчас, если вы будете гулять вокруг этой синагоги, вы видите разные архитектурные элементы. Они здесь добавлены, то есть, соответственно, разными архитекторами, как, в общем-то, такая вот интересность. Но, скажу так, для меня это лично вот как бы наляпали и оставили. И сейчас она не используется уже как синагога. Ну и, собственно, об этой улице широкой. Когда-то это являлась центральной улицей в еврейском городе. Здесь находилось все, то есть еврейский рынок еврейские магазины, школы, банки, в том числе и синагоги, естественно. Сейчас на этом месте остались всего лишь пару синагог и, соответственно, еврейские рестораны, которые вы можете набрать по правой стороне от нас. Ресторан Эстер, ресторан Ариэль, все остальные, которые вы здесь можете видеть. Это все еврейские рестораны, поэтому здесь вы можете попробовать кошерные блюда, здесь они есть. И каждый вечер в этих ресторанах происходит концерт живой музыки Клэцмэр, то есть еврейской музыки, поэтому я вам также рекомендую посетить, их цены достаточно приятные. По правой стороне от нас следующая синагога, вот она находится там во дворе за этой аркой, это синагога, которая названа синагога Вольфа Поппера. Под номером 16 во дворе давняя синагога Вольфа Поппера. Она была вознесена в 1620 году из известного фонда Поппера, известного купца и банкира, фамилия которого была известна в широком кругу европейских купцов. Эта синагога когда-то была одной из самых богатых синагог на Казимире. К сожалению, во время Второй мировой войны была закрыта и разграблена, и уже не выполняла своей первой функции. Сейчас здесь находится художественная мастерская. И по правой стороне от нас находится такой зеленый дом, это дом, где родилась Елена Рубинштайн, королева парфюмов, как ее называют. если вы знаете такие парфюмы с буквами HR. Собственно, она родилась в этом доме, здесь это дом принадлежал ее семье, сейчас, естественно, вы знаете, да, у нее есть салоны везде, и в Лондоне, и в Австралии, и в Париже, и в США, и здесь тоже находится так, отель Рубинштайн, в котором вы можете просить такую мини-комнату-музей, на самом деле я вам ее даже не рекомендую, там нет ничего оригинального. По поводу этой Елены Рубинштайн тоже есть такая небольшая легенда о том, что когда она была молодой, родители отправили ее в Лондон на учебу, а она любила экспериментировать. И, собственно, мать ей дала три бутылки с парфюмами, она подумала, зачем мне эти три бутылки, если их можно смешать в одну. Смешала и получила новый запах. Не знаю, правда это или нет, но может быть правдой. Исходя из ее нынешнего статуса. По левой стороне от нас э, эта синагога, э, вы видите, да, здесь надпись э, на еврейском наверху. Это единственная ортодоксийная синагога во всем Кракове. И названа она синагога Рем. Окружен забором в виде еврейских подсвечников минор. Здесь находится самая старое еврейское кладбище в Кракове. И здесь вообще в Кракове три это самая старая, она уже закрыта, здесь, здесь нельзя хоронить людей, но по еврейской традиции, то есть они не могут переносить тела в другое место, поэтому кости и все остальное до сих пор находятся здесь под землей. Они просто перенесли все надгробия на новое кладбище, которое званое Рему, оно за той стеной позади нас. Также во времена э, нацистско, э, то есть нацистской оккупации здесь на этом кладбище сваливали мусор, специально для того, чтобы давить на евреев, еще и эмоционально. Они не разрушали ни синагоги, ни кладбище, только вот лишь для того, чтобы давить на евреев каждый день. Ну и прошу ваше внимание обратить на этот камень по правой стороне от нас. Посередине сквера глаз со звездой Давида вверху из фонда семьи Мисенбамов. Это памятники 65 тысяч краковских евреев, потерявших свои жизни во время Второй мировой войны. Об этом нам также говорит табличка, написанная в трех языках польском, английском и еврите. И, собственно, наверху этого камня вы видите множество маленьких камней. Это еще одна еврейская традиция. Они никогда не оставляют цветок на кладбищах, потому как цветок он погибнет. А камень он никогда не пропадет, и вы будете помнить об этих людях до конца своих дней. Как бы тоже эта традиция происходит из древности. Евреи они пришли из Египта, как мы знаем, и, естественно, в Египте не было бы просто цветов. Поляки, которые здесь живут, они шутят, что камни бесплатные, поэтому они используют камни. А немножко, немножко юмора самом деле поляки они никогда здесь не воевали с евреями то есть сколько здесь сколько они здесь вместе уже прожили да изначально когда евреи только прибыли сна на казимиш полякам это не нравилось они топили и близли но позже король издал приказ о том что как -то разделить сферу влияния сферу торговли и для поляков был создан рынок главный который находится на в, общем, в центре кракова а евреи могли торговать только здесь хотя поляки иногда пытались тоже сюда привести свой бизнес и евреи здесь их очень успешно Морально давили и финансово. И по правой стороне от нас вы забрать, э, такие вот вывески, шильды. Это все э, как бы такая инсталляция, как когда-то выглядели еврейские магазины. Мы проезжаем мимо давних еврейских магазинов. Сегодня внутри находится кафе с уникальной атмосферой. Но обратите внимание на оригинальные вывески с еврейскими именами. Также описанием деятельности данного купца. Здесь был столяр, портной и продуктовый магазин. И все, что вы видите сейчас, то есть вот эти вот шильды, вот эти вот внутри бутылки, коробки, игрушки, столы, шкафы, это все оригинальное. То есть магазины когда-то действительно находились здесь. Сейчас внутри кофебар со всеми этими вещами как они здесь оказались. Евреи знали, что нацисты придут сюда, поэтому они все спрятали под землей, забетонировали это все в фундамент. И потом уже, когда были восстановительные работы, поляки это нашли. Ну и, собственно, решено было создать такой кофебар здесь. Поэтому я вам рекомендую его посетить, даже если вы не собираетесь ничего здесь пить. Просто зайти, сделать пару фотографий, очень интересное место, и очень много как бы, таких древностей, старости у них в этом заведении находится. Ну и отсюда мы с вами направляемся на территорию, на территорию Подгуже или же гетто, как его называют. Подгужи когда-то тоже являлся отдельным городом, как и Казимиш. Вообще в те времена находилось здесь три города. Это Клепаш на севере, мы в него с вами еще въедем, Казимеш, еврейский город, и Подгужи, как его называли город фермеров. Потом, соответственно, Подгужи стала частью Кракова, и, и соответственно, в конце нацисты сделали на Подгужи э, как бы лагерь, то есть гетто, согнали всех евреев с же, с Кракова, всех, ну и вообще всех евреев, которых только можно было найти в пределах Кракова, э, в пределах области, они всех сгнали сюда. Естественно, это был конец. Евреи не понимали сразу, куда их ведут. Их постоянно обманывали. То это какие-то, то есть то, то их просто переселяли. То им говорили о том, что вас переведут в специальные лагеря и так далее. То есть это не было, им не было известно их судьба до самого конца. Только лишь когда их уже закрыли на территории гетта, они поняли, что все, это уже, наш, это уже наш конец. Потому как у них не было ни связи со внешним миром, им, им, им было запрещено использовать еврейский язык, им было запрещено писать письма. Дети евреев не могли ходить в школы, им было запрещено говорить на еврейском языке и вообще использовать еврейский язык где-либо на публике. Поэтому евреев довели здесь постепенно. То есть Звезду Давида они не сразу стали носить на плече, то есть их потихоньку-потихоньку, но ужимали. Вместе проедем через места, здания и улицы, связанные с уничтожением Евреев во время Второй мировой войны, которая составляет важную часть нашей истории, которую каждый должен знать. Евреи прибыли в Польшу в средних веках, когда искали убежища от акций крестоносцев. Часть из них поселилась в Кракове, откуда была выгнана в 15-м столетии на Казимир, город, который соседствовал с Краковом. Но причины этого акта не до конца ясны. На Казимире они создали свой город, построили школы, банки, синагоги и занимались торговлей. В начале 20 столетия их было в Кракове 60 тысяч, когда наступил 1939 год. Вскоре после начала войны в еврейском районе на Казимире гитлеровцы закрыли синагоги и молитвенные дома евреев. Все магазины, фирмы, владельцами которых были евреи, было приказано пометить большой звездой Давида. Синагоги были опустошены и переделаны на склады или конюшки, так как это было в случае синагоги Тен. В центре Казимира при одной из улиц использовано одно из зданий на временный лагерь и тюрьму гестапо. откуда позже вывозили людей в операционные лагеря. Ну, собственно, мы уже с вами все, что находится по другой стороне моста. Это район, который назван Подгужин. По-нашему это район Подгорный, потому что уже, уже перед нами виднеется гора. Ну, и этот район уже далее был разделен на две части, на два гетто. Гетто А по левой стороне, и гетто Б по правой. Мы с вами вначале въедем на территорию Гетта Б. Естественно, сейчас вы здесь не найдете каких-либо жертв Холокоста, либо же каких-то остатков тех времен, потому как множество раз район был перестроен, множество раз здесь меняли, пытались внедрить жизнь в этот район, но как бы стены они помнят о том, что здесь происходило, поэтому видите, что многие дома здесь уже новые. Старые дома я вам покажу, естественно, еще с тех времен, Здесь, на территории Гет-Кафе, я хотел бы показать вам два места. Во-первых, это площадь, которая находится по левой стороне от нас. Но сначала я хочу показать вам одно единственное место, где евреи могли получать помощь на территории гетто. Это была одна из двух функционирующих аптек на территории Гетта. Это вот те коричневые двери, которые находятся перед нами. Аптека это названа Аптека горло. Мы стоим возле давней аптеки под Орлом. Во время Второй мировой войны, во время формирования гетто, одна из четырех аптек района Подгорка находилась на его территории. Ее владельцем был Тадеуш Панкевич, который активно помогал евреям в гетто, давая им убежище в аптеке во время комендантского часа. Здесь также были секретные встречи, также передача информации. Тадеуш Панкевич умер в 1993 году. Десять лет перед этим он получил титул ⁇ Справедливого среди народов мира ⁇ Сегодня аптека уже не функционирует, там находится музей, но память о тех временах и событиях никогда не погаснет. Ну и собственно по поводу этого пана, тогда уже панкевича, он был поляком с немецкими корнями, поэтому ему было позволено заниматься торговлей здесь, то есть вот этим вот своим бизнесом аптеки. Помогал он евреям, перевозил их почту отсюда. То есть, вот эта комната, которая происходили встречи, она была переоборудована под синагогу, где евреи могли приходить и молиться. Он прятал еврейские молитвенные книги там, соответственно. Ну и позже уже, то есть, ему был дан этот титул справедливого среди народов мира, как, например, такой титул имеет Оскар Шиллер. Ну и, собственно, это площадь, которая названа площадь Героев Гетто. Мы находимся на площади Героев Гетто. Здесь были самые жестокие события истории Холокоста. Это в основном было место, где собирались евреи во время покидания гетто и место, откуда выезжали колонны в смерти в Бельшце и Плашове. 14 марта 1943 года во время селекции здесь расстреляно стариков с гетта Б, недалеко на улице Пивной расстреляно женщин, а на улице Надвеслянской детей, которые были в доме сирот. Также известный еврейский писатель и поэт Гибертик был убит нацистами на этой площади 4 июня 1942 года, в день, который позже был назван «Кровавым четвергом». Сегодня можно увидеть разбросанное кресло на площади. Это символы, которые отсылают нас в те года, когда после ликвидации гетто в этом месте сложили мебель евреев, которые жили в гетто. Так как тогда пустые кресла набивали тревогу, жаль и печаль, так и сегодня стоят, чтобы не забыть. Ну и, собственно, здесь этих стульев стоит 65. В память о тех 65 тысячах убитых и расстрелянных евреев. Один стул в честь одной тысячи. Маленькие стулья, которые вы видите здесь, они представляют убитых и расстрелянных детей. Соответственно, то же самое. Один стул, одна тысяча. На этой площади всех евреев собирали, здесь происходила та самая селекция на два гетто. То есть сильные мужчины, женщины, старики, которые имели специальности полезные для нацистов, то есть там столяры какие-нибудь, плотники, они шли на территорию гетто А, где они работали на фабриках. Как здесь находилась не только фабрика Оскара Шиндера, а множество других, таких как швейные, химические фабрики и много-много разных. Ну а люди, которые не могли работать, то есть больные люди, дети, Старики, женщины, они оставались на территории гетто Б. Кстати говоря, в этом сером здании находились нацисты с докторами, и они проводили эту селекцию. И также отсюда, уже во времена и ликвидации гетто, и еще в те времена селекции, отсюда людей вывозили в эти лагеря смерти, то есть Освенцим, Виркино, Плашев. Вот эти вот, где вы видите трамвайную остановку, здесь находилась мини-станция для поездов. То есть поезд лежал сюда, их прямо здесь выгрузили в вагоны и вывозили. Например, лагерь плашу который здесь находился всего в 15 километрах. То есть, вы понимаете, это очень близко. Но и гетто Б было ликвидировано первым, поэтому всех стариков, всех женщин расстреляли на улице Пивной, которая находится по левой стороне от нас. И следующая улица, которая названа Надвишлянская, по-нашему, Надвислой, на той улице расстреляли всех детей. Люди, которые жили на территории гетто А, они даже не знали об этом, что здесь уже начинали начинают всех расстреливать. Нацисты говорили им, что вы работаете для этих голодных детей, вы работаете для этих людей, которые э, просто погибают в гетто Б. Естественно, это была неправда. Они жили и работали здесь только лишь для того, чтобы, для того, чтобы работать, не за какую-либо оплату. На этих фабриках они работали в среднем по 12-16 часов в день. Без часа на отдых, без обеда, то есть вы как бы... Вы уже сами придумываете себе, как, как, каким образом вы будете отдыхать, и когда вы будете кушать. Поэтому множество евреев погибало на, это, на этих фабриках. Естественно, еврейская жизнь не ценилась абсолютно. И им ничего не платилось за это, за их работу. Поэтому единственное место такое, где евреи могли чувствовать себя в комфорте, это была фабрика Оскара Шиндера. Нет нацистов внутри, нет никакого контроля. Обычная работа, после которой вы возвращаетесь домой. Естественно только лишь без оплаты, хотя э, Оскар Шинлер давал им возможность взять какую-то продукцию с их фабрики так и потом где-нибудь здесь на черном рынке ее бартером на что-то обменять, потому как поляки все равно некоторые могли входить на территорию где-то, те, которые имели специальные пропуска, как например, Тадео Шпанкевич. Ну, собственно, территория, на которой мы проезжаем с вами сейчас, это уже та территория, где жили нацисты. Нацисты жили между, между геттами, то есть между геттой А и геттой Б. То есть дома, которые находятся здесь, некоторые они оригинальные, некоторые построены специально э, евреями для нацистов. Например, как вот эти маленькие дома по левой стороне от нас, мы их уже проезжали. Либо здесь, вы сейчас видите, по, левой, по правой стороне, некоторые дома до сих пор оригинальные. И точно так же, как на же, многие из них не восстановлены еще со времен Второй мировой войны. Причина та же, хозяев нет, но на эти дома хозяев нет абсолютно. Поэтому все-таки спустя какое-то время их уничтожают и перестраивают в новые дома. До сих пор здесь, на территории под Бужем, вы можете наблюдать два кусочка этих стен, которые окружали, окружали гетто. Больший кусочек он находится перед нами. Естественно, оригинальная, оригинальная стена она была окружена рвом, колючей проволокой, с башнями, со стрелками, с собаками, поэтому убежать из где-то было нереально. Более того, вы видите, что форма этой стены напоминает надгробья еврейские, для того, чтобы давить на евреев еще больше эмоционально. Но, естественно... Цена была уничтожена после ликвидации Гетто и решили оставить лишь эти два кусочка. Дом, дом, который вы видите с той стороны от нас, там вот там, там, там может, вы видите ручки там, на стене. Там, кстати говоря, есть хостел, в котором вы можете почувствовать атмосферу того времени. Там нет, там нет кровати, то есть там солома на полу, нет туалетов, то есть как бы. Но цена я вам скажу кусается. И популярна она среди евреев, в основном, этот хостел молодых евреев. Ну и мы с вами направляемся на территорию, где находились когда-то эти фабрики. Сейчас же, естественно, мы никаких там не найдем, кроме фабрики Шиндлера. Каждый день из Гетта на территорию фабрик евреи делали такой путь 10-километровый на территории этих фабрик. Сделано было специально для того, чтобы как бы еще более фильтровать слабых евреев. То есть вы представляете, после такого 16-часового трудового дня пройти 10 километров в одну сторону, а потом еще и вернуться домой было очень тяжело. Поэтому многие евреи погибали на, этой, на этом пути. Мы находимся перед фабрикой Оскара Шиндлера. Фабрика была основана в 1937 году под названием «Рекорд». Как первая польская фабрика эмалевые посуды, основателем фабрики были евреи. В 1939 году Краков был под немецкой оккупацией, во время которой фабрику доверено Шиндлеру, которую он возглавлял до 1942 года, потом купил ее. Шиндлер нанимал на работу прежде всего евреев, которые не получали зарплату, зато у них были намного лучшие условия работы, чем в нацистских лагерях. Сам Шиндлер старался, чтобы ни с кем ничего не случилось. Фабрика изготовляла эмалевую посуду, солдатские котелки, гильзы, взрывчатки. Во время оккупации фабрика называлась Deutsche Emalwarenfabrik. В 1944 году принесено фабрику в Чехию. Во время этой эвакуации и сделан известный список Шиндлера, в который записывали фамилии людей, которые должны были быть принесены вместе с фабрикой Ускара. Во время существования фабрики Шиндлер принимал на работу людей, которым грозил лагерь смерти, спас жизни 1100 людей, благодаря чему после войны получил титул справедливого среди народов мира. После войны объект принадлежал тел полфабрики. кстати, один из этих мостов, как я вам говорил, видите, он с двух сторон обрублен. Его вообще буквально перед этой зимой его вообще хотели сносить. Но здесь местные жители стали стеной, говорят, нет, это наша история, мы не будем его сносить. Поэтому с той стороны построили под копию, видите, там вот видно, такое розово-белое. Построили такую же копию с той стороны, но это уже новый мост полностью. А это оставили как памятник архитектуры. Возможно, из него сделают даже какую-то туристическую точку, какой-то балкончик такой для, для просмотра. почему другая а лучшая э, Легенда такая, что строился этот костел двумя братьями, архитекторами, и король объявил награду тому, кто построит эту свою башню первой, того он озолотит до конца своих дней. Ну и собственно, как это часто бывает, брат позавидовал перв... одному брату, убил его и закончил свою башню первой. Кстати, по правой стороне от нас видите здание, вот там 1879 год. Как вы думаете, что это такое? сейчас да. я вам скажу даже вот это не школа это пожарная пожарная станция Скорую помощь они были причет собственно построен в том году и до сих пор является пожарная то есть как я уже сказал все здесь оригинальное. школы госпиталя, все здесь очень старое. Естественно, внутри все новое, все переоборудовано, но все здесь, как я уже сказал, имеет историю. Даже вот эта улица, по которой мы с вами сейчас едем, она называется Western Такое немецкое название. Это потому что здесь, на этой улице, происходила та самая граница. То есть по левой стороне нацисты, по правой стороне польская армия народова или краева. И поляки воевали с нацистами здесь два месяца. То есть они не сдались просто так. Воевали два месяца. У них закончились все э, вооружение, вся амуниция, ну и, соответственно, не получили они помощи от Советского Союза, либо же от союзников других, и сдались. Сдались немцам, немцы их, конечно, всех расстреляли, потому как они были потенциально опасными и повстанцами, и военнопленными. желтое большое, которое видите по левой стороне, это театр Словацкого. Театр имени Юлия Словацкого появился в 1891 93 годах. Здание построено согласно проекта и под надзором архитектора Яна Завейского, а первым образом была опера в последнем нападении. Когда-то Барбакан был окружен самым широким рухом, которые были в Средневековье.